А, вот, ну, дошла до полутора миллионов, да, оборота Продавать вот фишки расскажу Носки берешь, затариваешь и их продаешь, короче, да? Посмотри, какой лайфхак Начни продавать хорошо Калькулятор Озон Могут же за это подать суд, насколько мне известно Заморозка денег месяца на три идет Когда есть куча фабрик русских, понимаешь? В любом случае любой товар будет продаваться Ну, а дай еще какой-нибудь совет для новичков Главное же набрать отзывы, да, на карточку Просто притащить свой товар на пункт выдачи Озон? Да, могут заблокировать Интим товары хитрый шаг, конечно, хитрый шаг. Хитрецы. Да-да-да. Хитрецы. В общем, через 4, там, да, 4,5-5 ну, месяцев будете прибыль получать. Мы все, так, что, понимали? Можно. Ну что же. Меня Линар зовут. Вот Линар, да. Тот самый линар. Линар, линар. линар, про которого я говорил. Он, он взял курс обучения на Wildberries. И... Планирует сначала менеджером поработать, а потом будет свой магазин уже открывать. Mm -hmm. Mm -hmm. Здорово. Здорово. Прямо желаю успехов. Спасибо. Спасибо. На самом деле вопросов огромное множество. А вот. Сейчас, секундочку, зап запись включаю. Так, запись. Я тоже включу запись, кстати. С камеры. То есть как бы. MacBook снимается <смех> с камеры. <смех> iPhone. Понятно. Назвит. Я тоже включу запись. Ну, и, может да. быть, полезно. Давайте разберем вопросы, все, которые есть. Я постараюсь на них ответить. Очень важный вопрос. касаемый брендинга. Вот. Я слышал, что для выхода на Marketplace. Нужно забрендировать магазин каким-то образом. И, например, есть такой лайфхак, что полгода можно, ну, как бы подав заявку на брендинг, ну, отсрочить оплату, выбрать нишу и так далее. Вот. Каким образом это происходит у вас? Каким образом вы подали заявку на бренд? Может быть, вы уже забрендировали магазин? Да, мы уже заброндировали магазин. У нас называется «Мамин киндер». Мы вышли также на Валберис. И где-то, да, полгода нам готовили эти документы официальные. Но это уже большой плюс. То есть можно вот спокойно работать полгода. Если даже кто-то скопирует, вы просто подаете в суд на него, и все. Ну, можно это легко решить, написать продавцу, там, в личку можно сказать, что вот такая ситуации, они убирают сразу, же без проблем. То есть никто не хочет там судебных разбирательств. Вот. То есть спокойно можно работать э, полгода, вот, когда вы ждете э, регистрацию официальную. А то есть лучше сделать регистрацию, правильно, Ч чем ее не делать? То есть в да, чем продавать сделать... не стоит? Да, Да, я просто э, так вот хочу да, сказать, если у вас будет э, какая-то ну, продукция такая, то есть либо это будет производство, либо э, какая-то ниша вот, постоянная, да. А может быть, что-то эксклюзивное, вот тогда стоит э, ну, свой бренд регистрировать. Если вы хотите покупать вот с рынков, да, вот все подряд, там, да, в зависимости от сезона, то особо ну, не стоит вот, запариваться насчет бренда. Если вы, вот, допустим, что-то вот определенное, вы закажете, допустим, несколько ну, тысяч там единиц в Китае, чтобы вам ваш логотип там поставили, да, на каждой штуке, тогда стоит запариваться с бренда. Если вот все подряд вы будете менять там товары, да, постоянно, то особо в этом нет смысла, потому что это ну, дорогая такая история. Угу. Вот. Ну, требований такого нет, это... в общем, да? Требования как... есть требования к бренду. То есть я могу как бы какие-нибудь салфеточки купить и выложить их без бренда? Это можно, да. То можешь, есть, да. можешь. Вот, ты просто, да, ты можешь без бренда там, там, «China Forever» назвать там, не знаю, свой магазин как-нибудь или там «Пистонский», вот. И все, и ты можешь работать вот так вот. Но лучше, конечно, не называться там, там, ну, как бы, магазин ИП, ИП, там, цыганков... А, С, да, или как там А, то есть нужно какое-то название придумать. Эм, ну вот вы посмотрите, там названий очень много по разным тематикам. Кто-то что-то конкретно по своей нише придумал, кто-то универсальные названия придумал, а на Азон... но лучше, конечно, как-то назвать А назов, на когда регистрируешься, название нужно сразу же указать. Нет, можно указать позже, то есть сначала просто пишешь ИП такой-то, вот и все, и ты можешь поменять, там есть кнопка «изменить название легко». Раньше надо было через службу поддержки это делать, теперь можно самим менять. И логотип, соответственно, загрузить тоже свой, придумать. Я придумала вообще чьи, в ночи логотип своего магазина. Он немножко похож на логотипа Зона, да, тоже в этих да. цветах. Это хитрый шаг, конечно, хитрый шаг. Что-то бывает, да. Ну вот Могут же за это подать в суд, насколько мне известно, если есть какие-то схожести в логотипах? То есть они могут минимум заблокировать магазин, а максимум, как бы, просто закрыть полностью? Да, могут заблокировать, если, допустим, вы, вам удастся как-то официально, допустим, это зарегистрировать, потому что когда вы регистрируете официально свой бренд, вы прикладываете логотип, идет очень долгая проверка, нет ли никаких сложностей да -да -да. там с кем-гим. То есть, если вы эту проверку, кстати, проходите, то все, у вас никто не заблокирует уже. Вот. То есть, а, вот, ваши магазины сейчас на какой стадии работают? Просто есть логотип, но не зарегистрированы, правильно? А, нет, он, у меня просто несколько магазинов есть. Есть, которые официально зарегистрированы. Это вот мамин киндер. А там есть и логотип, и название а, Она уже есть там, в Росреестре. Вот а ну вот World Zone, допустим, да, мой магазин, который где Саша покупал. Там у меня ничего не зарегистрировано. Ну, есть там еще другие, они не зарегистрированы, только один пока зарегистрирован. Я еще буду регистрировать, когда буду домашнюю одежду шить, я буду регистрировать, я пока название ничего не придумала, но хочу застолбить за собой вот, свою продукцию. Да, потому что я слышал такие истории, что, например, если э, селлер хорошо продает, но у него не зарегистрирован, например, товар, магазин не зарегистрирован, там, товарный знак не зарегистрирован, то, так скажем, как их… В общем, тролли, Юнарч, они могут… сначала начни продавать хорошо, а ну, потом понятно, ты да. насчет бренда. Да? Да. да. Катер, чуть -чуть. Это хороший будет сигнал, если вас начнут копировать ваш бренд. Вот. Ну… Но... Как правило, ну, нужно просто с чего-то пока начать, а потом, если хорошие обороты пойдут, то зарегистрировать. Я думаю, вот с салфеточек начать. С таких китайских? Да. Это подставки какие-то для кружек? Это украшения. Те, кто фэн и шарит, они с такими вещами как бы охотятся. Там еще имеет значение, что за символ написан. Динар вот. mm -hmm. проанализировал нишу и сказал, чтобы я туда не шел. Мне, мне показалось, да, потому что, во-первых, цена на них небольшая, около 300 рублей. Если их заказывать из Китая, но с учетом доставки может получиться дорого. Значит, должно быть какое-то свое производство, наверное, mm -hmm. для того, чтобы их продавать. Mm -hmm. Ну да, либо производство, либо уже здесь. И варианты искать, да, готовые, потому что вот мы ткань покупаем в России, хотя можно и из Узбекистана привезти, из Турции там, да, из Китая того же, но мы рассчитывали доставку очень дорогая просто доставка там одного рулона получается, вот, поэтому выгоднее здесь уже купить вместе в России. когда я искал, я же их искал по э, разным, получается, категориям. Категория, например, ну, тоже посмотри, и как думаешь, это категория оберег, или это больше кажется, что категория, а... А, как называется -то? Сувениры? Ну да-да-да, получается, сувениры? Ре религиозные сувениры. Это могут быть еще и украшения для дома? Можете... Или просто фэн-шуй категория, там раз такой категории нет? Нет, нету такой категории. В общем, смотрите, как, как продавать, вот фишки расскажу. Берете, создаете, э, ну вообще магазин пропускает у меня даже одинаковую продукцию, просто берете в разные ниши, в каждую нишу, которая кажется вам по смыслу, свой товар включаете, то есть создаете там 3-4, несколько карточек товара одинаковых, и просто разные ниши. Если там придерутся, ну фотки чуть-чуть поменяйте просто и все. Вот, ну либо можно продавать а, из разных магазинов создать несколько личных кабинетов и в каждом личном кабинете выбрать разные ниши и посмотрите, где лучше всего продается. Можно так. А вы скажете, я, что? Ага. да, вот я раньше просто продавала там, эти вот у меня есть машинки для стрижки волос, стримеры. Это тоже разные категории, но я тогда из-за неопытности просто поставила на склад вот продукцию эту под одной категорией. и То есть могла только менять категорию, но не, не могла дублировать, потому что у меня уже продукция на складе. Вот. То есть, до того, как вы отправите продукцию на склад, создайте три карточки товара, как минимум три личных кабинета. И с разными категориями вот так. а бывает так что например селлер может вообще своего свой товар в руках не держать даже не видеть его то есть отгрузили на fulfillment оттуда с разного Такое... бывает да бывает я так буду сейчас я вот на бали кстати я завтра уже уезжаю в москву и беру на Бали. я буду удаленно вот так работать Через и плюс у меня тут есть помощники, партнеры, которые могут, если что, подхватить. Вот. Которые могут Я быть, даже самовыкуп, да, если товар. что, проверить товар уж на всякий случай. Ну да, да, могут и проверить, и поковать, да, что это кропотливая работа вот есть так вот через Fulfillment я работаю. Даже находясь здесь, я все равно заказываю Fulfillment, потому что это слишком много времени занимает, и это утомительно вообще все упаковывать. Мне кажется, на старте мы можем и сами паковать, Ну да. Вот. На старте, да, рекомендую самим попробовать а, У меня вопрос, у меня вопрос. А можешь рассказать поподробнее вот про этот метод, типа, виртуальных продаж? Вот, mm -hmm. то есть я могу вот, вот прямо сейчас... Вот прямо сегодня после созвона залегаться на Озоне, как бы создать карточку вот этой вот салфетки, е ее же и отфоткать, как бы, ну, в uh -huh. надежде на то, что моя салфетка от поставщика такого же качества будет. И как бы uh -huh. протестировать, то есть, как, как там получается, я оформляю как FBS, типа у меня есть на складе, допустим, там 10 штук, или, или что, мне сколько указывать интересно? Вот. Хорошо, смотри, сейчас я расскажу порядок действия, да. Во-первых, я пришлю промокод, и тебе подарят 5000 рублей на рекламные расходы. Это очень хорошая штука, у меня такого на старте не было. Спасибо. Вот, регистрируешься, при регистрации, конечно, автоматически отобразятся бонусы. Потом ты а, создаешь карточку товара, можешь даже сразу три создать, там, сувениры, украшения для дома и что там, Симф... а, религиозные символики, а, да? да? Вот надо посмотреть, сколько -либо категорий. Можешь вообще три вообще создать, карточки. Просто, ну, можешь изначально фотографировать просто какие-нибудь, ну, под разным углом просто загрузить одну и ту же, по сути. Вот. Берешь, ставишь, что как будто у тебя в наличии по 500 штук каждого товара. Чем больше вот количество, типа, у тебя есть, тем фазон ну, лучше продвигает все равно тоже. Mm -hmm. И созда созда нужно создать будет склад отгрузки, типа, куда ты будешь отвозить, ну, типа, будешь... Ты же не будешь отвозить, да? Теперь у вас же тут далеко все находится. Но это надо проверить. У вас пункт выдачи есть где-то вот в городе или нет? Да, конечно, ну, конечно. Надо их, да. их много, выдачи. О, так может быть, ты может ты отгрузишь тогда. В если смысле? Я, я могу просто притащить свой товар на пункт выдачи Озон, что ли? Да, смотри, как только у тебя придет заказ, найти салфеточки. А, и а, там есть... А, типа заказы в ФБС, да, и ты там, там увидишь кнопка есть, типа собрать отправление, и у тебя написано будет, когда тебе нужно его отгрузить. Ну, чаще всего это просто на следующий день. Вот. И там есть такая наклейка, ее нужно распечатать. Сейчас покажу, как а она интересная. выглядит. Где ее А, есть такая лента, вот так, короче, вот так. да? Да, она 75 на 120 размером такая наклейка. Она, она же громадная. И, и, ну, вообще нужен... Для салфетки mm -hmm. она вообще громадная. Нет, ну в любом случае. Наклейка? Да. Нет, тебе надо еще в упаковку положить. Ты не можешь просто вот так салфетку принести. Ты должен курьерский пакет положить это, либо смотри какой лайфхак. А, берешь пакет типа как, ну не для мусора конечно, но как. Где вот одежду ты покупаешь? Там какой-нибудь белый пакет, ну, куда тебе кладут там кроссовки или что? Берешь, отрезаешь просто вот, ну, сколько там нужно. А Берешь и просто скотчем вот так вот заклеиваешь, кстати, вот отрезные, ну внутрь салфетку кладешь и скотчем просто вот так обклеиваешь. Ну, лучше салфетку положить, может ну, быть, ну, еще нет, картон, нет. картон такую взять. Да, да, да, да. Она пришла с картонкой. То есть вообще фактически я могу, я могу просто ее, ее запаковать в том, ну, вот, в чем она пришла. Да, ты можешь покупать, что ну, она то пришла. Есть, да, получается, я, я продам тот товар, который я уже на зоне купил сам. То есть, как бы, если вдруг закажет, как да, бы, да. Бы, мне придется просто отправить. Да, и да. Все, все, как бы. вот. Ну, либо, говорю, если там не хочешь запарить курьерские пакеты, они просто от 100 штук обычно продаются, и если это как про... Просто берешь пакет отрезаешь вот так вот скотчем и наклейку эту сверху клеишь и все, там нужно подтвердить акт еще в личном кабинете ну электронный и все, вот просто приходишь и относишь вот эту салфетку там, или несколько тебе отгрузят и все, это отгружаешь ну, через пункт выдачи, который находится у нас в городе, мы отправляем, ну, грубо говоря там, в Люблино, да? или в Казань, например а, на Фабулах ну, вот это пришел. А, получается, вот а, я заказал товар из Китая. Вот он пришел uh -huh. ко мне домой. и его вот там промаркировал. Uh -huh. И для того, чтобы мне его отправить, а, получается, на ФБО, да, на русский uh -huh. а, мне не нужно это сделать через деловые линии, я могу через пункт выдачи озона это сделать. Правильно понимаю? Uh -huh. Э, не, ну, не совсем так, ну, то есть, да, через пункты приема, да, вот, груза ОЗОН ты можешь это сделать, но нужно проверять для вашего города, где он находится. Это, э, вот эти, которые в домах находятся, пункты да. небольшие, они не принимают большие поставки, то есть они работают только по ФБС, а вот uh -huh. те, которые по ФБО, это ну, нужно в личном кабинете смотреть. То есть, ну, в, возможно, у нас в городе пару таких пунктов и есть, да? Возможно. Это где ну, вот у нас на Питер всего, в принципе, а, а три. На Питер. Ну, Скорее понимаете. всего, у вас Казань. Потому что я в Казань отправляю груз свой. У вас, наверное, ближайший Казань будет. Мне кажется, Уфа будет. А для, а... Того, чтобы, а для того, чтобы, смотри, отправить в Казань, это нужно делать условно деловыми линиями? Или как? А, это можно, да, сделать деловыми есть, линиями. А Почта России, СДЭК все это может отправить, ну, как доставить. Сейчас, получается, например, я заказываю из Китая, я плачу за доставку там, допустим, внутри Китая, но скорее всего будет бесплатно, за услуги, получается, контрагента, который находится в Китае, отправляет мне, правильно, покарга? То есть да. раз расходы транспортные и для того, чтобы я отправил из дома своего на ФБО два расхода транспортные. И да. плюс э, сопутствующие расходы, которые будут уже в пределах ФБО, правильно? Да. да. То есть э, стоимость одной салфетки может, например, э, например, купили салфетку за 300 рублей, условно. За 60. Да, 60. Четыре э -э, штуки сразу причем. Да, и доставка одной салфетки может быть, например, ну тоже 60 рублей, правильно же? Может, это, да, это, может это, быть. Это, это же от партии зависит, мне кажется, линар. от партии зависит. Ну, надо же считать на каждую единицу товара. есть калькулятор Озон, там можно все посчитать. Да, да, да, да. А, Соберете, копируете карточку вот эту с этими символиками, вставляете ее, и там видно ФБС, ФБО, какие расходы, какая комиссия, вот. Так что, так. ну, для, от категории зависит тоже комиссия. Я Можно еще не до конца послать. как бы понял насчет виртуальных продаж, то есть вот я же указал, что у меня 500 салфеток, а у меня uh -huh. может быть вообще ноль. Ну вот. ты просто делаешь отмену, вот когда тебе приходят заказы, там ты отмены. берешь типа отменить отправление, и там есть причина, не указывай, что типа нет на складе, указывай там что-нибудь другая причина, не пишешь там ошибка сотрудника. Такой, ну, ошибка. Просто, знаешь, если ты скажешь, что, напишешь, что закончились, нет наличия или брак, карточка падает писор, сразу, да? Нет, нет, то тебе просто обнулят опять все вот эти 500 штук, штук отправок, этих 500 штук наличия тебе обнулят, тебе надо будет снова наличие опять стать, что Ладно, есть лицо. окей, в общем, а в какой момент я, получается, ну, что, то есть торможу это все дело то есть закрывая карточку или что у меня же так и будут ну представляешь я какое-нибудь выложу товар а он настолько в яблочко попал что у меня там по 100 продаж в день короче uh -huh. Мне еще каждую каждую продажу это отменять с другой причиной или как да, да, все время отменяешь, пишешь, другая причина там. Я раньше запарилась, писала там подробно причину, просто на клавиатуре потом стала вот так вот рандомно что-то набирать и отменять. И Серьезно? А эта причина кому-то видна вообще? Клиенту, может? Нет, клиенту точно нет. Это может быть видна сотрудник Амазон, может быть видно. и кому-то из коллег даже звонили что вы точно хотите отменить это точно не ошибка вы действительно хотите отменить спрашивали звонили. И... ну они говорят да отмените вот сотрудник заболел не может приехать привести. так окей а, ну а раска... а расскажи вот как бы свой вот этот опыт вот этих виртуальных продаж то есть ты что, ты уже закупила товар и, и он просто не успел доехать, или, или же ты реально решила, как бы протестировать, будет ли он продаваться. Выложила вот этот виртуальный продаж, поставила 500 штук. И с какой скоростью у тебя там покупать начали. Понимаешь, в какой момент ты уже приняла решение заказать все-таки? Вот сейчас расскажу тогда. Нам на обучении давали неделю на тестирование? будет продаваться товар или нет. Мы заводили там, нужно было протестировать 500 товаров, это первоначальный тест в экселевской таблице, на наличие, вообще, ну, вообще посчитать рентабельность. Вот, потом из этих рентабельных товаров мы создавали карточки, и уже там ну, до 100 штук даже уже, то есть 100 товаров там разных в общем, публикуешь карточки создаешь, это долго прям, ну, зато дает свой результат. И потом, после того, как карточки созданы, дается еще неделя, чтобы понять, как вообще продается, это хорошо, нехорошо. И за просто вот за неделю эту статистику да. собираешь, все. все отмены фиксируешь себе в отдельные таблички, там, Excel. Вот, и смотришь, что чаще всего покупали, в каком количестве. Вот, каждый день, и каждый день. И вот из этого уже можно это сделать. Не, не закупая товар вообще. То есть я до сих пор так делаю. Но есть такой момент, что через сколько дней? По-моему, через три дня заблокируют карточку. По ФБС нельзя будет продавать, тестировать дальше. То есть, э, и потом через неделю у тебя разблокируют эту карточку, можно да, дальше тестировать. Поэтому есть смысл создавать несколько магазинов вот, на случай таких блокировок. Uh -huh. Заблокировали один магазин, в другом продолжаешь тестирование. Ну, либо ждешь неделю да, uh -huh. там. Ну вот, а у тебя вот в твоей практике, вот сколько продаж потом как бы на, нахлынивало? на, на какую-то такую карточку, А ведь она же без рекламы, без ничего. Да, да, да. Она же сам внизу. Ну, я так смотрю, что если хотя бы по одной продаже каждый день есть, смотря, конечно, какие суммы, да, то есть, если какой-то совсем дешевый товар, ну, ну так, можно, конечно, увеличить продажи, там, за счет рекламы, за счет всего. Вот Но если это дорогой какой-то товар, который высокорентабельный и есть продажи там каждый день, хотя бы по одной, то уже стоит закупать точно. Mm -hmm. А, то есть вот если... потом заниматься поднятием в топ этого товара, правильно? <связь> <связь> да, да. Но опять-таки, дешевые товары, слишком дешевые, я не рекомендую продавать. Потому что либо нужно его поставлять на все склады, максимально по России, да, Азон, а либо продавать дороже, а чем почему? 300 рублей. Потому что, допустим, если ты размещаешь в Москве товар стоимостью да, 300 рублей, да, 209, то где-нибудь в Новосибирске человек уже не может купить твой товар, потому что он слишком дешево стоит, и логистика... Но не покроет. И Озон не показывает человеку из Новосибирска твой товар, который у нас стоит, допустим. Вот. А если товар подороже стоит, выше 300 рублей, а где-то по каким-то регионам даже выше 500 нужно ставить, тогда по всей России будет. Либо второй вариант это разместить свои товары по крупным городам по России, по всей. Тогда даже будет дешевый товар доставляться в эти регионы. Вот я только единственное не очень рекомендую Красноярск. Это просто как слепое пятно какое-то, потому что продажи только по Красноярску и по-моему Хабаровскому краю распространяются с этого склада. То есть он совсем ограниченный. У меня там подзавис товар. Я знаю там, теперь у меня есть таблица, как, какой товар подается, с какого региона. Вот вопрос по э, заказу товаров из Китая. Мы же их не можем заказать самостоятельно, нам нужны контрагент, правильно? Ребята, которые там выкупят, у себя соберут и отправят. Да, вот. да. Э, контр... Каких контрагентов э, рекомендуешь ты непосредственно? Mm -hmm. Пользуются лучше выходами одного контрагента? Ну, те, которые там разные, как живут и могут проверить вам да, все это товар закупить вот таких контрагентов или которые прямо э, закупают берут на себя всю логистику таможню да, да, доставку да, да. вот второй вариант да интересует да да, да. Э, ну я могу посоветовать да, своих контрагентов то есть а, только, только через них ведется, правильно я сама же да заказываю через них вот. Я, я только в рамках обучения на самом деле делюсь, потому что мне зачем вот ну, столько конкурентов. Я... Потому что заказывайте, вы тоже будете заказывать. но как-то. Я понимаю, что это, это капля в море просто, но все равно <смех> у меня вот контакты все-таки <смех>, кого-то обучаю. <смех> а, все понятно. Угу. А вот имеет ли смысл вообще а, на, на самых первых вот этих парах? Заморачиваться mm -hmm. с китайским товаром, когда есть mm -hmm. куча фабрик русских, понимаешь, Он, у, у нас mm -hmm. даже в на Ушимбайе есть фабрика. Да, на, на, не стоит новичкам сразу же заказывать из Китая, это mm -hmm. вот я прям сразу же говорю. Во-первых, заморозка денег месяца на три идет, mm -hmm. то есть оборачиваемость товара, если вот взять, да, это уже просто... Больше трех месяцев составляет, это вообще потом еще будете продавать, это ну, 4 где-то месяца, то есть вот, смотреть, вот вы деньги отправили, и только там через 4-5 ну, месяцев будете прибыль получать, потому что еще выплата же не каждый день. Вот. Лучше вот за эти 5 месяцев обернуть товар 5 раз, допустим, какой-нибудь российский, mm -hmm. вот. вот, и вы заработаете больше. А если вот Китай, это, конечно, больше ну, про перспективу такую, да, и может быть про брендирование, потому что Китай может... Логотип поставить на вашем товаре от тысячи штук, чаще всего завод делает. Ну все что угодно, там мышки компьютерные можно свои там, логотипы поставить. То есть в таком случае стоит заказывать. И у меня есть даже знакомый, у него 25 миллионов рублей оборот, он электронику так заказывает из Китая под своим брендом. Ему на коробках его бренд печатают название, логотип. И все приходит, там фены те же, да, все приходит вот уже с его логотипом из Китая. Вот, так, вот в таком случае стоит. Если вот совсем с нуля заходить, то лучше в интернетах оптовых заказывать, либо через байеров там в Москве, которые могут там на садоводе вам поискать, найти, ну через посредников, у конечно, для вас, наверное, все-таки идеально было бы. Это вот это. В Москве там все есть. Можете через фулфилмент в Москве просто искать товары. Либо съездить в Москву на садовод. Я вот уже там раз пять, наверное, была. Берете без всяких посредников, набираете визитах. Вот. И просто потом созваниваетесь, заказываете там. Я прям так не боюсь деньги. Отправляю на карту, прям заказываю. Мне, мне все приходит. Вот. Mm. То есть вот такой вот я совет дам, если совсем смеялась находить. Mm. Ну, а да, еще какой-нибудь совет для новичков вот. вообще? Ну смотрите, попробуйте сначала на небольших количествах, вот от 30 штук. Ну, Я это больше про озон говорю, потому что вот я знаю, что в Альберис, там нужно, чтобы вся ассортиментная линия хорошо продавалась. Если что-то продается плохо, то все уже все продажи плохо. Тут. В Азоне такой нет связки. Вот. И там достаточно хотя по 30 штук ну, попробовать небольшой товар обкатать, получи, получить уже первую прибыль и уже по этому пути масштабироваться идти идти ну, дальше, больше. Смотря при этом аналитику, потому что аналитика, она самая так, как, важная вещь, ее нельзя игнорировать. Ну вот салфеточки, например. Что есть... скажешь про них? Ну, надо смотреть эту аналитику, не знаю, ну, выстави на ФБС, посмотри, кстати. Все? Выставили. Пойду выставлять. Пойду выставлять. Да. Ну, там главное же что? Нужно какую-то легенду, надо написать, что да, они да, вот да. приносят. у меня мать занимается просто да, именно фэн понимаешь? Она все в этом знает, Во вообще все шарит. Поэтому я вот на, на это нацелился. Она мне, ну, пр рекомендовала. Угу, угу. И еще, да, много чего по, -по фэн чего нет вообще нигде ни у кого. Говорит. О, ну это круто. что вот... ты знаешь, что свечи, это, конечно, такая... Большая высококонкурентная ниша по свечам, но я знаю одних ребят, которые просто круто придумали. Они пишут, вот когда свеча у вас догорит, пришлите нам фотографию вот, воска, вот то, что осталось, мы вам там какое-то предсказание, в общем, напишем. И то есть люди в отзывах просто публикуют фотографии и продавцы им там что-то интерпретируют, говорят. Вот, это бесплатный инструмент для тех, кто отзывы оставляет. То есть главное же набрать отзывы да, на карточку. Вот. А это вот такой вот мотивирующий аргумент, чтобы люди больше оставляли отзывы, да, хитрецы. фотографию. Вот. Хитрецы. <свят> да -да -да. Хитрецы. <свят> В общем, такой, так мозг, конечно, можно понапрягать и подумать, вот, как еще насчет чего вот можно так же... За... Какой-то такой товар, какой -то ну чтобы люди больше оставляли отзывы. Еще у Вазонки есть э, такой инструмент это баллы за отзывы. Вы его включаете, и люди э, оставляют охотнее отзывы, потому что они получают там до 120 рублей за отзыв. Это с видео, с фотографией. Но эти деньги с вас снимаются, конечно. Но зато они. Вот такие деньги. Если текстовый отзыв, они 50 баллов получают, а отзыв просто с фото, по-моему, 100 баллов, а с, фото, с видео там, Я оставлял так отзывы за баллы, кстати, сам. Да, да, это классная тема. Вот это стимулирует тоже. Вот в Альберис такого нет, чтобы люди оставляли отзывы. Только если они очень-очень чем-то расстроены, либо очень-очень обычно так. Но чаще всего люди как-то вот чем-то расстроены, они сразу же хотят этого присутствовать. <сосвязать> у меня еще <сосвязать> вопрос. У, uh, у меня, короче, вопрос еще есть. Вот ты, получается, за uh -huh. полтора года, uh, вот, ну, дошла до полутора миллионов, да, оборота. Как ты считаешь, это быстро, <связать> либо это медленно, либо это как черепаха, либо что? Ну, это уже устаревшая информация. У меня максимум было 5 миллионов рублей оборот. Но это новогодний, правильный, Новый год. Он доходит вот до 5. А, нет, это медленно. Вот я медленно иду шагом. То есть это такой не показательный такой инструмент, вариант, а потому что у меня коллеги делают там больше 10 миллионов. Долларов. Который со мной обучается. Наоборот, правильно? Вот уже. Или чистая прибыль Оборот. на одного человека. Да. А в чем твой косяк? Чистая прибыль. Примерно 20-30% чистая прибыль Что-что? Угу. Вот. В чем твой косяк? В чем ты не права? Ну, то есть. А, почему, почему так медленно? медленно почему у них быстро, а у тебя медленно. <связывая> а, потому, что, <связывая>, потому что я до сих пор утрачу э, вот, деньги, я вынимаю, во-первых, на себя трачу много. Во-вторых, во э, я еще инвестором, потому что это такие заемные деньги, я брала инвестиции. Вот, и, ну, то есть, я постоянно вынимаю деньги и не докладываю вот нормально, как нужно в бизнес. Вот в чем, в общем, косяк. Это возвращаемость полученной прибыли обратно в бизнес. И нужно ее больше ну, по лестнице, больше-больше туда ее возвращать. А я ну, этого не делал. Короче, деньги полученная Но. прибыль чистая должна быть в обороте постоянно. Да, да, да, да. Вот, то есть... У меня есть постоянно соблазн все это тратить. Если честно, я пока так не насытилась, да, вот деньгами, которые получаю в полную мощь. Ну конечно. Вот, поэтому я сейчас поеду и себе позволю это сделать, потому что это будет бесконечный процесс. Нужно просто хотя бы один раз позволить закрыть свои хотелки какие-то, да, и уже успокоиться, переехать. Хотя я в этом плохая. Аппетит появляется, конечно, всегда еще больше. Но, тем не менее я хочу вот так вот сделать. Мне еще сейчас очень много денег нужно на производство. Я там вот посчитала, что мне первоначально там нужно 400 тысяч, это чтобы материал купить, шелк там, вот это все потом швецам там тоже дать заплатить, там. очень много меня расходов ждет, в Поэтому, в общем, главный такой залог, это постоянно возвращать деньги обратно. И у меня даже наставник где-то скинул, типа, вот если у вас оборот, там, 100 тысяч рублей, и из этого доставать, типа, поход в СПА, денег на поход в СПА, если там от 300, там, то там еще по ходу спа, там ресторан несколько раз там что-то такое в общем. Есть у него вот эта таблица, сколько можно позволять доставать. но я достаю всегда намного больше. Есть у меня вот соблазн, это все тратить. Вот просто нужно себя держать в руках, финансовую модель построить и расписывать прогнозируемую прибыль. ее можно, кстати, увидеть вообще в Азонии рубля опрос а, вот а вайлберрис не знаю и вот нужно посчитать все сколько там кому отдать сколько опять догрузить бизнес сколько себе там да хотя бы на основные какие-то расклады и вот это вот билет финансовую модель нужно обязательно иметь. ясненько ясненько и вот, Ну, еще что, нужно, конечно, расширяться еще тоже, да. То есть ну, я пока все никак не осмелюсь, там, арендовать склад, э, ну, где вот все это будет у меня там. То есть я все это на фулфилм отдаю, у них свои склады, у них свои работники, но говорят, что дешевле это будет, если я даже свой склад где-нибудь. Уговорить. Есть сотрудники, которые на выезде, на аутсорсе тоже могут приехать, все собрать, андаковать. Ну, либо своих найти сотрудников, можно. Либо с тем же фулфилментом договориться, так сотрудничать. Что, какие у тебя планы? Какая у тебя цель до конца года? Цель. Oh. Ну конечно, это увеличение прибыли, я прям хочу еще больше развернуться, но у меня цель запустить свое производство женской одежды, вот, зарегистрировать, все отшить. Вот это вот самая главная цель, сколько она мне принесет, пока не знаю. вот я съезжу в Москву завтра на выставку, послезавтра выставка будет. Посмотрю, сколько там вот, ткань стоит. Ну, в общем, расчеты все это, все сделаю. Хочу уже свой бренд. Именно хочу сама работать. Не буду этот проект брать партнеров, потому что я хочу именно делать так, как я хочу. Ну, в общем... Свои идеи, задумки хочу реализовать. Я буду, конечно, брать там да, консультации, может быть, какие-то дополнительные у кого-то, да, более экспертные, кто в одежде или эксперт. Да? Вот. Ну, я уже знаю таких знакомых. Вот у них проконсультируюсь, и так, в принципе, сама хочу это запустить. Вот такая цель. Но я думаю, что я быстрее, конечно, чем до конца года это все сделаю. Это можно закупить, можно за месяц это все запустить, по сути. Нет. китайский учишь что китайский учишь китайский нет нет я не хочу китайский но я хочу кстати поехать в китай в на кантонскую выставку будет огромная ярмарка выставка и я не знаю можно ли из бали податься на визу в китай вот, Возвращаться сюда, делать визу и ехать опять из России. В общем, я пока это не ну Слушай, вот у меня вопрос. а Зачем открывать производство здесь, если можно заказать производство в том же самом Китае? Это разве не дешевле получится? Ну, потом это все привезти, это дорого, достаточно стоит. А, то есть вопрос в логистике опять. Да. Вопрос в а. Как-то так У ну, меня еще один вопросик Что еще? Вот вот Ленар, вот он хочет сначала стать менеджером И магазин свой, свой не собирается открывать пока что mm -hmm. А собирается его открывать через... Ну, там количество времени После того, как условно набью шишки Ну через сколько, <связано> вот скажи, через сколько месяцев? Ну, например, ну три 4 пусть будет Через три 4 месяца Имеет ли смысл ему все-таки открыть магазин, как бы, вот, и что-нибудь там вот виртуальными продажами, там, ну, вот, на начать что-нибудь медленно Это же не, это, это же ничто не стоит, получается Если на Озоне, то <связано> там же бесплатная регистрация Поэтому да, конечно, То есть мы просто регистрируемся без... на зоне, и э, обязательно какой-то товар необходимо запустить, правильно? Не обязательно. У меня просто есть э, вот, магазины, просто запасные, на всякий случай. Ой, вообще, а там ни одного товара не нет, там раз? никаких строек. За М? бездействие магазин не благочурили, за, за отсутствие а активности? Нет, их не блокирует, вот на озоне такого нет. То есть можно и открыть, пусть они будут. Вот я прям рекомендую а даже это сделать. Да, получается пусто. А -а -а. а. Почему звук прерывается, а что еще расскажи? А, я говорю, то есть просто могут быть магазины неактивные, как бы ждать своего часа. Да, да, да. Угу. Можно так просто. А с какой периодически Дрис. можно открывать там новые магазины? Или хоть сразу пять, например, можно? Там вообще нет ограничений. Там, по-моему, до 100 магазинов можно на одно IP зарегистрировать. Ограничений нет. Вот прям хоть садись и вот регистрируй их один за один. Вот прям Главное, а что нужно для нового магазина? Другой имейл. То есть нужно зарегистрировать несколько имейлов. Можно ну, один и тот же телефон оставить, но имейлы должны быть разные. Угу. Это вот Озон. Поэтому да, вот пока а зарегистрируешь, то зарегистрируй Озон и, может быть, там тоже решишь, тоже что-то разместить хотя бы актуально. Если есть ИП уже, тогда можно. Или еще нет ИП? Ну, условно есть. <смеш puppies> вот. Тогда все, регистрируй и можешь что-то... Вот, допустим, увидишь, ты же будешь менеджером работать, увидишь, что хорошо продается, допустим, уже на практике. Правда, в Альберис Озон отличается, но, тем не менее, можешь закинуть по приколу на Озон карточку создать и увидишь, как у тебя будет продаваться на Озоне. Ну, Саня, кстати, меня к этому и призывает, что давай ты будешь на одном маркетплейсе, я на другом, и будем параллельно идти и смотреть, у кого как бы какие продажи. Таким образом протестируем сразу два маркетплейса. Вот. Угу. Саша? Знаешь. Да, можно одни и те же товары. Так зарегистрировать, вот, ну опять таки все по-разному, да, вот мы тогда просто смотрели Сашей вот график, что продается лучше. Уж... Пользователей на Валберес, дома туда можно попробовать с электроникой зайти, она там меньше всего да, да я, я, я, я, я, я. Ну, просто будем пытаться больше. Вот интересно, это как гипотеза. Надо тестировать. Смотреть, Электронику надо с Китая заказывать. У нас же никто ее не делает. <с windows> ну да. Понимаешь? А, а вот такие вот безделушки, как бы, можно их заказать. И у нас здесь в Нижнем Новгороде, например. М -м. А, у вас Нижний Новгород там, да? Да, но эта фабрика номер один как бы таких сувениров в России вот по в Нижнем а, Во да? Возможно, а, э эти вот конкретно салфетки оттуда и пришли. Я точно не знаю. Я просто uh -huh. набрал э салфетки фэн-шуй оптом и в Яндексе первая ссылка вышла вот на какую-то фабрику и uh -huh. там у них в описании компании написано, что они номер один в России. С какого-то 2002 года вообще, уже давным-давно, они производят кучу сувениров, там куча ассортиментов, там есть конверты, там есть много чего, даже, возможно, того, чего нет еще на Озоне. Не кто там работает с этой фабрикой или нет. Там да хоть создавать карточки, тестировать по виртуальным продажам и все. А, ну скажи еще по носкам. Вот в прошлый раз ты сказал, mm -hmm. что Да чё, Хотя, бы, хотя бы носки, да, выставил бы он, понимаешь? А, mm -hmm. Получается, носки, как товар, который постоянно, ну, покупаешь еще, еще, еще. Они же рвутся, да. Mm -hmm. Вот. А, mm -hmm. Чего? У нас вот есть, допустим, тут фабрика в соседнем городе. 20 километров, как бы чулочная фабрика. В общем, здесь у нас есть. Вот. И что получается? Просто носки берешь, затариваешь и их продаешь, короче, да. И все. Ну да, носки, если с фабрики можно взять э, оптом, да, э, то вообще отлично. То, что сейчас посмотреть, вот наш, носки, женские носки, мужские, это просто топ-запрос. Кроссовки вот эти вот тоже. Ну, на кроссовки там надо вообще честный знак. А, кстати, Валберис э, yeah. ужесточил прямо меры с 1 марта, видели, да, на маркировку, yeah. все это. Были. Ну, по сути, назор то же самое, но пока вот без всяких штрафов там, да, но тоже маркировка нужна. То ну, есть да, раньше можно было так. Товары этого первого скачать. слоя, что-то такое, да, да, должны быть обязательно промаркированы, пройти через систему проверки. Первый едино. слой, это, это, это в смысле носки, да? Ну, то есть это носки, mm -hmm. это майки, да, это, это нижний белье, я я я это я первый слой. Mm -hmm. А наверное да, ж... это там шубы, например, mm -hmm. либо что-то mm -hmm. из кожи, это тоже маркируется. Да, шубы, потом духи, шины автомобильные, интим-товары, э для животных, постельное ну, да, белье. Просто непосредственно как mm -hmm. бы идет в употребление и соприкосновение как бы, с кожей. Ну да, но ну, это какие товары требуют обязательной да, маркировки? Да. Там все госты, вот эти все есть. Все а вот, кстати, вопрос по а -а -а. сертификации. Получается, на каждый товар сертификаты вы берете или как пойдет? На свой страх и риск? Или запрашиваете там, оказные письма, например, декларации Конечно. о соответствии прочие документы? Я сейчас вот у нас этот магазин Мамин Киндер, да, мы производим детские товары, а они мы все купили, да, мы там и сертификаты качества, все купили и декларации, и на что-то просто отказное письмо. Нужно, она ну, недорого, тысяча рублей стоит всего. То есть, это на товары, которые не подбежат сертификации обязательно Можно такое письмо сказать. То есть он у нас полностью белый, обеленный. А, ну, есть мои магазины, у меня нет вообще ни одного сертификата, вообще ни на что. А, я просто продаю так. И за все время, как раз, ваня в моих магазинов, меня только один раз запросили сертификат. А, это может быть либо конкурент, либо Фу. покупатель какой-нибудь дотошный, а он сам не запрашивает сертификаты ему до лампочки, и мне мне дали три дня, чтобы я предоставила сертификат. Я за эти три дня просто распродала продукцию, вот этот товар этот по низкой цене, мне просто там в первый и второй день просто все выкупили и все. То есть я ничего не предоставиваю, они просто скрыли карточку с продаж. И я просто не стала этим товаром больше заниматься. А. Вот. То есть дается три дня, чтобы предоставить какие-то документы, либо просто скрывается карточка из продаж, либо ты вывозишь товар, можно заказать вывоз товара, либо выкупаешь там за 10 рублей свой товар. А что это, ну, это за товар, сказать? На что за товар, кстати? за но ну, название можно так выкупить да свой товар за 10 рублей по купону вот либо быстренько заказываешь делаешь сертификат тоже тебе могут сделать день делать. день сертификат получается отказное письмо быстро же делается? да отказное письмо быстро делается, да так а что за товар ты -то был по секрету. А, дозатор? да не, не секрет, это да, автоматический дозатор для мыла, который ты подносишь, он тебе пену как бы генерирует. А, Ой, как вот там. Понял. Ну, такое, ну, такая это такая штука просто такое. на раковину ставится да? Вот. Ну, мне меня... а осталось немного, я быстрее скинула все до себестоимости почти. Спугалась. Что занесли? А, кстати, вопрос, как ты считаешь, может ли товар не зайти или вообще любой товар сойдет, любой товар зайдет обязательно, потому что его можно как бы всегда по себестоимости скинуть? Да. Вот вопрос. Можно любой товар зайти, любой покупатель найдется на любой товар вообще. И его можно а, скинуть да, либо в ноль потом да, распродать, вот так вот, либо а, с помощью средств продвижения его продвинуть, да, то есть в любом случае любой товар будет продаваться. То есть, по сути, инфографикой можно его вывести, кто, ну, в... кто прямо уже ну, в... там. Ну, есть инструменты разные, хитрости, там SEO-оптимизацию нужно устроить, описание, чтобы ранжировалось правильно, Ну, все туда, пчелон, Можно. Продавать? Ну да, замуж, и и Да, все. Пока есть продавайте, страдль. да? Вот. все, я Всё, прод... регистрируйтесь на Озоне и продавайте. А это что у тебя? Это метровая лента. Замирает габариты. Я, кстати, купил не на Озоне. Хотя, может быть, и на Озоне, кстати. А, По-моему, нет. Вот right. за такие вещи там не наказывают. Спасибо, что вы выбрали нас. Это вот так вот оно было на внешней стороне. А потом, когда я уже товар вскрыл, можно вот такой вот увидеть. Типа, получите 100 рублей за отзыв. Это, это... Как раз таки то, ты говоришь. Это край. Это вот на Wildberries. У вас тоже да, такое? -то это... Такое тоже вот на Озоне мы тоже делали, но это карается, если Озон это откроет, скроет, увидит, то В общем, заблокирует карточку. А то есть просто... Общем, официально можно... так а просто можно отправить такие карточки, как бы, ну понятно, что они с отзывами, а просто спасибо, что вы там приобрели у нас товар, отсканируйте QR-код, там больше информации. Это можно, правильно? Это, это тоже вот спорно, потому что там нельзя типа, контакта себе оставлять, но смотрите, у нас вот вышли так вот из положения, что если, ну, допустим, сложное техническое устройство какое-то, ну или вообще электроника, если там у вас неполадки какие-то возникли, либо сложности, то можете обратиться в нашу службу поддержки, ну, и qr по сути. И он ведет там на сайт вообще, допустим, может. Есть, ну, у, лучше, конечно, так вот, ну, не рисковать все-таки, не вкладывать все-таки, да. А расскажи еще про самовыкупы на Азоне. Их можно делать? И как, и как они делаются? Сколько там их нужно сделать? Ой -ой -ой. То есть там же сейчас вообще карается очень сильно. Через ботов не делать просто, но вот через э, группы там есть в Телеграме разные. Выкупок можно делать. Вот также на Азоне можно. Ну, просто в... не по ссылке. Ты прямую ссылку на товар не отправляешь свою. А, я не просто пишешь... да? В поисковой выдаче нужно будет да. найти этот товар, да? Да, по каким-то ключевикам. Допустим, ты хочешь допустим, какие-то ключевики раскачать, чтобы они находили твой товар, и просишь человека найти по ключевикам твой товар, по какому-то ключевику. Понял, понял. А сколько штук надо вот так вот продвинуть? Сейчас система поменялась. Вот до 15 декабря можно было самовыкупами прямо вытащить прям любой товар. Сейчас все поменялось, и отзыв, эти самовыкупы такого веса уже больше не имеют, к сожалению. Поэтому раньше мы считали, смотрели, сколько топа покупок в день. И делали самовыкупку больше, чем у топа покупок в день. И так неделю делали. Ну вот это дофига денег, конечно, тоже. Но зато ты выходишь больше, больше чем топ продаешь выше, и остановишься. Вот сейчас это уже не работает. То есть есть могут тоже заменительную вот такую штуку прислать, это график. Ну, то есть, весь смысл самовыкупов остался в том, чтобы получить отзывы. Отзывы, да. Я ясно, ясно. вот ну, тогда тут есть и меня. и по друзьям это... походить вот. просто и все. Так ведь? Можно по друзьям попросить, да. Не обязательно же вот покупать тебе... товар, выкупать, его, чтобы отзыв поставить, правильно? Товар нужно выкупать. Ну, конечно, чтобы отзыв поставить. Ну, конечно, выкупить надо, да. То есть нельзя показать. Дождаться, да. То есть ты дождался до. Так, что там? Это вот я тебе прислала. Это, и я с представителем Amazon встречалась, и это вот мне прислали вот такой рейтинг отзывов и вот и рост добавления в корзине. И вот видно, что там нет отзывов от 1 до 4, от 5 до 19. Ну и вот. Про продаж в день. Да, я понял. Короче, чем больше отзывов... Да, тем, тем больше конверсия добавления в корзину идет. Отзыв. Ну, ну, то есть отзыв и оценка это одно и то же, да, в Азоне? А, да, да. Угу. Угу. Посмотрите, как все интересно работает. Ясненько, ясненько. Угу. Ну, вот такая вот система. Вот, ну, Ваня, Купер, вообще, вот. Ко мне сейчас тоже приходил человек, <смех> он такой говорит, а я зашел на Озон, хотя он знал, что я уже на Озоне давно, говорит, а я тут все сам, вот, в общем, решил зайти, и у меня вот вопрос, я матрас продал, хотел за 10 тысяч продать, а мне Озон его за 5 продал, вот я не понял, как это, <смех> как так получилось, что как вот два раза дешевле и ну, пришлось отгружать вот ему за пять вместо десяти. Ну вот просто такие вот косяки могут возникнуть. То есть э, там нужно сделать так, чтобы Озон автоматически не, по, не понижал цену твою. То есть нужно там фиксировать цену минимально, а он этого не сделал. И потом, говорит, вроде все настроил, опять там пришел, пришел мне заказ там на стеллаж какой-то тоже на одну трень дешевле. Как так вот? Как вот так вот? Но вот нужно просто внимательно все вот ко всему относиться, потому что можно пролететь прям реально. Вот. И даже вот я так скажу, вот у меня кто обучается, вот прямо, знаете, надо капец, как внимательно впитывать всю информацию. там вообще... Я вот говорю, что... Нельзя излишки там больше 50 штук поставлять, потому что каждая, каждая штучка там свыше она будет дополнительно обрабатываться за деньги. Коп там у меня ученица, он такая, ой, у меня минус там 6 тысяч рублей. Стали разбираться, оказывается, она там поставила больше, чем заявила, там намного прямо. Ну, как, я же говорила, вот, ну, вот так люди фиксируют. Потом еще какие косяки бывают? Я внимательно несколько раз об этом говорила и даже консультировала да, ученицу свою, что не бери ты известные бренды в продажу. Нельзя брать уже существующие бренды и продавать ну, товар их. Mm -hmm. Даже если ты пишешь там, что это там твой какой-нибудь товар. Вот. Она у меня даже дополнительно брала консультацию. Я и скинула сайты, где надо проверять, зарегистрирован бренд или нет. В общем, все скинула. Бабам сам такая пишет мне, Диана, помоги сделать самовыкуп. Я нахожу ее карточку, смотрю, там бренд написан. Я говорю, ну как ты вот берешь товар, он же, это же бренд. Просто говорю, вот официальный представитель, у него оригинал даже табличкой, вот твой товар. Я говорю, если он тебя найдет, тебя все сразу же схлопнут, тебе придется закрыть. А она там закупила 100 штук товара сразу с брендом. Вот как. Люди вот, ну, просто слушают, может быть, в пол как-то, но ну, ну, тут вот просто я не могу понять, она у меня брала даже за деньги дополнительную консультацию и все равно выбрала товар, который с брендом поставила. В общем, вот так, такой совет: вот прям все проверять внимательно. Ну, либо говорю, вот взять э, наставника какой-то там, либо хотя бы в режиме консультации, чтобы он проверял ну Ваши какие-то, особенно там 100 товара, 100 штук товара. Ну, просто попросили вот проверить меня хотя бы, да, причем отгружать по всей России 100 штук товара. Ну, пришлось и быстро в ноль скидывать цену, чтобы все быстренько распродать. В общем, такие вот моменты есть. Короче, не брать брендовые товары, желательно на первоначальном этапе без одежды, естественно, без еды никакой. То есть все, что... Опасно, да, лучше, что там, на, на все, что не требует сертификата, либо просто отказное письмо. Только отказное письмо получается на начальном этапе. Только и все больше никаких рисков, чтобы на себя не брать. Ну да, чтобы не... Про потом, когда вы научитесь вот это все продавать и с этим взаимодействовать, привыкнете, потом уже можете вот что-то более такое вот брать, которое требует уже документов там, и так далее. Если научитесь продвигать такие простые товары, продав... ну, отслеживать там конверсию, оборачиваемость те вот эти моменты остатками следить по всем словам, там, вот, здесь, смотреть что влияет на покупку на каком месте ваш товар в списке выдачи какая конверсия в корзину сколько посетителей покупателей там ну, вот в общем все эти моменты когда это прям сложно правда ну это сложно потому что вот на слоне очень сложный кабинет такой там замороченный вот пока класс привыкнет к этим показателям Голова, как с этим работать, вот на простом каком-то научитесь, а потом уже будете уже ну, какие-то прям серьезные дорогостоящие вещи продавать. Okay. Окей. Вот, и запускать рекомендуру, когда Саша сказала, что не меньше 30 штук товара покупать, и где-то 2-3 товара, хотя бы вот первоначально, ну, не больше, потому что потом ну, сложно. Я вообще там 100 с лишним сначала продавала. Ну, нет, сначала я там продавала ну, пять товаров, потом что-то у меня так аппетит проснулся, я сто с лишним карточек создала, закупила дофига товаров. А потом самостоятельно с этим не могла справиться, потому что сложно отследить такую матрицу большую. Все эти показатели, ежедневные цены, одарить можно просто. В общем, как-то так. Владик, и чем? Я собираюсь, ну, открываться в ближайшие дни, соответственно, как бы, ну, угу. регистрироваться, то есть, ну, на озоне. И, наверное, начну с какой-то виртуальной угу. карточки, учитывая, что у меня уже есть хотя бы несколько салфеток. Если чё. Да. сейчас скрыть да. какая реклама? Пойду их продам, так сказать. Просто хочется реально получить прямо опыт. Вот, ну здорово, да, здорово, вот, если что, да, то я могу консультировать, помогать, допустим, когда уже вот все пойдет, допустим, продажи и захочется роста прямо, да, да то я вам подскажу, как все это увеличить, ну и на всех первоначальных понятных этапах тоже могу подсказать. Да, если у меня тут, ну, одна сделочка пройдет, то, скорее всего, я у тебя возьму наставничество. У нас девочка пройдет здесь. Супер, супер Буду рада. Это просто действие было все это делать. Угу. Ну, да. Ладненько, на этом все. Да. Все, сейчас подождите. Я остановлю запись, наряда. а то есть так закрыть. Подписываемся, подписываемся. Подписываемся. <связь> <связь> <связь> Если было полезно, ставьте лайк. Колокольчик.